О, -о, -о, -о, -о, -о <таспорядок> понимаю. Ну, в принципе, и так далее. Я просто куда текст кидать? не. Давай закат опять. А? Давай закаты опять. <смех> а <смех> а день... куда деньги кидать? У вас. Вся еще одну заезженную песню вспомнил. Давай фотографируй закат, и тебе 10 рублей заплачу. Ну не лень! Ну давай! Мне, я в школу, когда гитару приносил, мне 50 рублей девочка накинула. И что? Ты гитару не приносишь, а с ней дома сидишь. Шан. поняли? Да да, да да да да да пох пох пох пох Спой с тебе 20 рублей на ки это отправлю на карту Фу, ай, ладно ладно Ты такой уже через пот и слезы, ладно Я просто... ладно, поем Ща, рука не рука немного Прям Надо настроиться Фотографирую закат, будто пару лет назад. Без тебя, без тебя, без тебя. Фотографирую закат, будто пару лет назад. Без тебя, без себя... без тебя. Будем в моем сердце свечи гаснут. Становлюсь холодным, ночи все не вечно, все не важно, я умру свободным. Я не вижу лиц, я вижу твое нутро, и среди него мне не нравится ничего. Просто прекрати посещать поси, -поси мои обдные Фотографирую закат, будто пару лет назад без тебя. А без тебя, без тебя, фотографирую закат, будто пару лет назад, без тебя, ти... да, без тебя, без тебя, все эти лица, что я запечатлил, лишнее место пора удалить. Думаю, что я остался один Но уже никогда не останусь один Пути в моем сердце Свечи гаснут Становлюсь холодным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 Без тебя фотографирую закат. Будто пару лет назад. Без тебя, без тебя, без тебя. Блять, если понял. Куда деньги совать? Да не надо мне денег. Куда деньги совать? Совать деньги.